друзья я вам обещала сделать специальные наборы, с помощью которых вы можете ухаживать дома, то есть сделать себе домашнюю процедуру. А вот этот вот набор, он подходит для чувствительной кожи, то есть когда есть купероз, какая-то она тонкая вот такая вот, знаете, вот прям хочется с ней снять какую-то стрессированность. То есть это идеальный, идеальный набор. Значит, что здесь? Как это все делается? Значит, вначале мы, как я вам говорила, очищаем лицо любым вашим очищающим средством. Дальше используем вот этот вот пилинг. Небольшое количество в руку, вспениваем, дальше наносим лицо и делаем как вот, ну, как бы, как энзимную пудру. Такой легкий массаж. Остатки смываем. Дальше мы берем вот такую вот сыворотку тут вот наборчик, в нем 7 штук по 2 мл. На одну процедуру уходит 1 мл. То есть, в принципе, ну, как бы у вас тут ну, как минимум 15 процедур получится, а то и больше, как вы понимаете. Значит, потом, после смыли водой пилинг энзимный, дальше а, вы наносите, прям впитываете небольшое количество сыворотки легкими такими массажными движениями. И наносите вот такую вот маску. Это профессиональный объем. Тут 250 миллилитров. То есть этого хватит вам очень-очень надолго. Очень классная маска, которая, конечно же, ну, как вы понимаете из названия, снижает чувствительность кожи. То есть тут все-все-все для того, чтобы и обновить очень деликатно, и убрать чувствительность, и напитать, и поддержать кожу. Значит, сразу же скажу по цене. Значит, набор стоит... 13500 посчитать тот как бы сколько процедур вот на самом деле вот это вечная и это тоже вечная маска потом когда у вас уйдет ну то есть закончится вот эта сыворотка вы можете сделать вот такой зимний пилинг и маску раз один-два раза в неделю так если значит стоит 13500 если все средства посчитать то стоит там больше 15 тысяч рублей то есть еще и как бы выгодно